Всем-всем привет! С вами Владимир, канал Китай стал ближе. И сегодня у нас очень интересная распаковка. Чтобы заказать себе экспериментальное, то есть решил заказать обувь. Решил заказать обувь, обувь у меня уже была, заказывала я кроссовки, есть распаковка. Оставлю ссылочку под описанием, ссылочку постараюсь вывести где-то здесь на экране. Можете перейти посмотреть. А сегодня вот решил заказать себе. Так, напробовал. пробу, ну, во-первых, напробовал, во-вторых, некогда съездить, работа. работа проклятая, некогда съездить, даже купить что-нибудь себе. То есть вот решил заодно попробовать. И давайте посмотрим, что же у нас пришло. Трек номер отслеживался, хотя и оценено в 2 доллара. Здесь кроссовки, по-моему, 450 рублей или 400. Ссылочки будут в описании. Давайте не будем затягивать интригу. Распакуем и посмотрим, что же у нас пришло. В пакете больше ничего нету, заказал я 46 размер, у меня я сам ношу 44,5-44, заказал 46 с расчетом на то, что это будут маломерки. Ну, как всегда, китайские, китайские, значит, маломерки, но судя по башмаку, это реально, наверное, 46. -й. Вынимаем вот эти пластмассовые вставки. Во-первых, пахнет пахнет клеем, но я думаю, это Китай, он и должен пахнуть клеем. Что с первого взгляда? Первый взгляд, конечно, сеточка. Сеточка выглядит прикольно. Подошва мягенькая, но такое ощущение, что она вот-вот лопнет. Материал. Материал синтетика, пяточка жесткая. Здесь у нас то же самое, что мы имеем белую подошву. Белая подошва. Подошва, не знаю, летая или нет. Здесь вот у нас такие вот грузные толстые стельки. В таких стельках нога будет, я думаю, преть очень-очень хорошо. Здесь, как ни странно, что-то пришито. Пришито... Основание. Основание, наверное, к нижней части пришито нитками, видите, есть. Сколько это продержится, не знаю, взял на пробу, так что порвутся, порвутся, может быть, после первого же дождя. Вот такие, на первый взгляд, на первый взгляд, похожи на галоши. Да, реально похожи на галоши. Сейчас мы их покрутим, повертим и попробуем одеть и посмотрим, как все это смотрится на ноге. Что еще можно рассказать про них? Значит, шито хорошо. Честно говоря, если будет сидеть удобно на ноге, косяков по шитью не вижу. Клей вроде тоже есть чуть-чуть, но не сильно. Вот такие, очень-очень легкие, вообще просто невесомые, весит, я не знаю, грамм сто, наверное, даже можно посмотреть по посылке. 300 грамм, 300 грамм, то есть очень-очень-очень легенькие. То, что пахнут, я думаю, не страшно. Единственное, что я боюсь, что они очень быстро развалятся. Ну ладно, давайте их примерим на ногу и посмотрим, как они будут смотреться на ногах. Вот так вот они сели на мои волосатые ножки. Это реально 46 Смотрите, сколько у меня лишнего. Вот насколько лишний. Как раз тут на целых, наверное, полтора сантиметра. Так что, если кто-то будет заказывать, ссылочку обязательно скину. Невесомый, вообще, сейчас прошелся. Очень-очень удобно. Ссылочку скину в описании. Кто будет покупать, берите размер в размер. Потому что великовато они мне, но я думаю не слетят и столько проносится столько проносится 400 рублей не жалко а так всем советую, прикольный прикольный, не знаю будет ли краситься нет, но на самом деле очень интересно и выглядит интересно и очень-очень легкий для лета прямо шик кому будет интересно могу потом более подробно рассказать как они себя ведут то есть в комментариях отвечу еще что-то завтра пойду в них на работу так что пишите обязательно отвечу как они себя ведут в дальнейшем и все остальное а так очень прикольные кроссовки ну а я с вами прощаюсь с вами был канал китай стал ближе и я владимир подписывайтесь на канал заходите ставьте комментарии оставляйте комментарии ставьте лайки заходите будем общаться будем с вами встречаться в онлайн режиме, давно хочу запустить онлайн трансляцию сейчас закончу ремонт и все обязательно сделаю, ну а пока все с вами был еще раз Владимир до новых встреч подписывайтесь на канал смотрите видео всем пока, до новых встреч